Зачем Российская Федерация сделала зачистки и разрушила и уничтожила 40 тысяч человек мирного населения в Чечне? Ради чего? Что это было? Демилитаризация, геноцификация. Что это было? Почему Гиркин Стрелков, который начал управлять Донецкой Народной Республикой, был, генера... был э, э, жителем Российской Федерации и почему он возглавил? восстание в Донецке, которая решила, что она не хочет быть частью Украины. Скажите, когда там образовался котел, то откуда в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике взялось огромное количество э, оружия и танков из Российской Федерации? Где оно взялось? Скажите, кто им дал? Я понимаю, если бы у них украинское было вооружение, но оно же было там русское. Когда, допустим,